Всем привет, меня зовут Александр Кузьминых. Сегодня я вышел на улицу Баумана. У нас здесь живет очень талантливый человек. Он бродяга, но он очень классно фристайлит и умеет красиво складывать слова в предложение. Мы будем подходить к разным людям и сочинять на ходу песни. Мишка, О, где твоя сберкнижка? А чё ты здесь забыл-то? Итак, так... я хотел с тобой сделать небольшой эксперимент. Я хочу подходить к людям и на ходу про них петь песни. Попробуем? Я буду в теме, то есть имеется в виду, перейму а, белый витамин. И все как один здесь сейчас затусят с моими стихами. Ребят, я не блат, я не шик, не шикардос. Я просто такой, как есть. Вот в чём вопрос. О. А, девчонки, мы снимаем контент для Ютуба. Можно буквально минутку, как бы время много не займем. Все, пойдем дальше. А, ну нормально, не хотят, не надо. Такая отрада. Жизнь и так за нас рада. Так, у нас нет Toyota парада Ну и не надо. У нас жизнь не так отрада. Мы счастливы Девочки, для этого и живем. На, мы да в вечер, да, на одну минуту буквально. Прямо мы вот, да. Ну ладно, тогда. Ребят, можно вас опа, на 30 секунд по контенту для Ютуба снимать? Вы, э, вы можете это. назвать три любых слова, и, и в течение 30 секунд его. он прям зачитает вам. Свитер нашел, я не я быстрее, быстрее ты сюда шел. Им... Витек, Ярик и Леха, ты готов? Витек, Ярик и Леха. Давай. Йоу, ресторан. Витек, Ярик и Леха. Такие три пацана. В Казани жили неплохо, оба-на. И вдруг пошла жизнь и стена, и они, короче, на, на Баумна решили затусить, короче, вообще четко, решили в на бабла влить. Блин, слушай, вот это реальная реакция живая, такая первая. Блин, спасибо вам, ребят. Нет-нет, он поет. Он просто фристайл, вы можете любые слова назвать, он прям сразу сочинит песню. А, магазин, аптека, три мушкетера. Подожди, магазин, аптека три и три мушкетера. Магазин, аптека и три мушкетера. А реально, зашли в магазин без всякого задора. Короче, зашли, взяли. Накатили, воздали, выходит Выходят из магазина, смотрят оба потеха, а стоит рядом аптека. А тут такие две классные девчонки идут, и вообще полные воздают салют, они возлюбили их, залюбили. И, короче, в аптеку закатили, чтобы потом там резину взять и с девчонками тусануть, их позвать. А куда? Ну, короче, три мушки тверо, господа. И вот они, короче, как никогда обняли девчонок, как всегда, и, напомню, пошли именно туда, в жизни! Только держись. В счастье вам, девчонки, в классную жизнь. Серег, Йоу, аптека, все которые Аплодируйте, девчонки, не надо больше, затора! Тащитесь, балдейте, на себя не жалейте. Спасибо, девчонки. У -у -у! Спасибо, от души душевно, душа. Да, Аберика, хочу. минутку, пожалуйста. У нас 5. есть, короче, талант пушки современности. Ты можешь назвать четыре а, слова какие-нибудь и ключевых? Мы про тебя песню сочиним прямо здесь и сейчас. Так, карма. Огонь и эволюция. Поехали. Три, четыре. Эволюция. Это просто карма, полюция, Ой нет, извините, не та революция. Это огонь. Это парень-огонь, это карма, это благовонь. В нашей жизни все если... ли? Он, короче, решил тусануть, значит, он решил, йоу, флиртануть. А именно где? В городе по имени Парма. Короче, у него такая карма. Так, короче, гонится за ним, а он валит в Парму в дым. И там благовоние, и все воня. И он, короче, сегодня именно в Парму если вольнет, то, значит, ему конкретно повезет. Таков огонь, таков Макс, такая Парма. Миш, пора кончать. Пора кончать Ой, Слушай, классно! Ну как огонь, тебе? Огонь! Огонь! Братан, Вас ради тормозят. Чтобы человек, можно вам, его? короче, стихи ну, грозят. для YouTube, да. Можете, пожалуйста, помочь? Буквально 30 секунд времени. Что делать надо? А, вы называете любые три слова ключевых. И про вас песню сочиним. Прям здесь, сейчас, на ходу. Экспромт, фристайл. А как тебя зовут? Батруха, я. Батруха. Давай еще несколько тезисов, слов. Слушай, давай это будет испытание. Испытание и... Гвозди. Парау. Гвозди. А гвозди. это батруха, да, вот он имеет в виду испытание и решил с глазами провести старание. Значит, набил в землю гвоздей, батруха, ⁇ йоу. Хей, хей, ты классный чувак, гвозди испытания, батруха, это ништяк. Да, это так, ⁇ -о, ха. А, мочите Я петуха. что это современный? Творческий персонаж, который несет. В И поэтому твои аж чувство. Спасибо тебе большое. Потому Подписывайся что... на мой канал. Александр Кузьминых. Просто очень холодно. Сопли морозим. Ходим, короче, снимаем контент. Вот, давайте. спасибо, спасибо, доброго, спасибо. Ребят. спасибо, спасибо огромное. Ребята, извините. Все как один принимайте фонарин. Фонари горят. Я гиду, вас не Точно. Нет. Представляешь, как судьба? Он у меня гирю покупал два месяца я назад. Говорю, лицо, да, вот. И Его зовут Илюха. Ухалка, понял. А, а девушку как вас зовут? Н.Ж. Н.Ж. Иль, Илюха, или Иль, Илья. Как тебя И больше? Меня, Илья. Илья. Давай еще какое-нибудь слово, любое. Давай, давай шахматы. Шахматы. А, о, шахматы. О, о, Илюха, Илья, Илюха шахматы. НЖ и шахматы. На тот случай жизни, когда Илюха любил шахматы, как никогда, и вдруг он, играя, увидел эту Жизель, эту Мадемуазель, эту НЖ вообще апрель. Да, действительно, скоро он настанет, потому что Илюха шахматы любить не перестанет. Именно Илюха, шахматы и НЖ. Это круто, Же! А ребята уже, ну влюбляйтесь. Так, можно вас ä, попросить? Дрмбар. Ролик для YouTube, для моего канала. Скажи три слова, он зачитает прям сразу, сход. И... Серега не дотрогай, И... и... Давайте и... Давайте гараж. гараж, Серега не дотрогай и гараж. Погнали. Жил прекрасный парень, братан Серега. Короче, он был в ударе, девушки любили, но он был не дотрога. И, конечно, был его главный антураж. Он вообще любил чисто свой гараж. О, вы красивый Аш, а я Серега. Мой антураж Серега не дотрога, и гараж. Опа, как ты, Даш. Как вас зовут? Лёха. меня Леха, зовут. Леха? Давай, про Леху. У Лехи вообще, короче, в жизни термины блатны. У них вообще пацанские зубы, золотые! Спасибо, вам. А давай у тебя армейский... Он читает фристайл, назови три любых слова, он все на ходу ну, прям что, накидает. Пар, а, что рандом. Мы за что мы пьем? А мы живем вообще на килоом. Но мы, по сути, сегодня не знаем, за что мы пьем. Вообще кто пьет, за что, кто вообще, а что. Так вот, мы не знаем, четвером мы или втроем. Просто мы не знаем, за что мы пьем. Вот Этот чувак классный пацан, он просто знает без изъян. Просто знает на кило. всегда за что мы пьем. Пьем! Да! Молодой человек, можно вас на 30 секунд буквально? Много времени не займем, мы снимаем контент YouTube. любые три слова и Песенка сейчас родится, прямо Я здесь, сейчас Я вообще был бы с бабухой так. без ума дом? Если бы и... принял отель ханума. ханума Зовут Артем Мальчика да. Да. Да. А, Дом и да. небо Дом и небо. Артем, а, дом и надо. небо Он увидел красивое небо И заимел потрясающий дом Ну хотя бы действительно, в котором мы Заживем, неважно отель Ханума Цифровой ДНС без ума может, ювелирный золотой, но он имеет дом свой, Артем, где бы он не был, он влюбляется на накилом в небо, Артем, и небо – это нега, и он имеет свой дом, это чувак крутой Артем, йоу! Я просто в шоке, спасибо. Ребята, можно вас на 30 секунд? Мы контент снимаем просто для YouTube. Вы можете назвать три любых слова. Ну, ваши имена или там не слова, не слова и он прям сразу зачитает. Че, не готовы, что ли? Ну ладно, все, погнали. Девочки, а можно вас отлично на 30 можно, секунд? Можно, да. Мы просто снимаем. Нам, ну, буквально 30 Объем секунд. Я могу ответить. Вы Можете свои имена назвать, либо можете назвать любые три слова. Он зачитает, я просто на гитаре сыграю. Немножко вам настроение по. да? Индира. Красивая Индира. А еще рядом подруга есть. Она вообще с ней гуляет, почитает за честь. И именно будет у каждого счастливого квартира. Если, ребята, у вас в квартире будет Индира. Как белая Индира. Вот такая жизнь жизнедырная квартира. Лиса. Лиса? Лиса. Вообще чудеса! Ее подруга просто лиса! Реально не надо ходить в леса! Затусите на Баумна са. И именно вам попадется вот эта прикольная лиса! Именно чудеса! Казан светит, всех приметит! Именно на Баумна, кто ее заметит, она вам и создаст чудеса, потому что она и есть кто? Лиса! Спасибо. Давайте поаплодируем! Классный. Браво! Браво. -ля, -ля. -ля, ля Я люблю тебя! Бля! Мы снимаем там Ютуба, короче. Суть в том, что вы можете назвать три слова, и он вам сочинит песню на ходу в течение Опа. 30 секунд. Можете назвать какие-нибудь три слова назовете? Можете знаете, имена свои назвать просто как вас зовут? вроде. Нет. Подожди, диляра, давай сейчас про вас сочиним. И Диана, да? Так, диляра и Диана. Короче, диляра и Диана. Я и поня... у них есть пиво. А, вот, все, все, все, нормально. Не-не, шампанское, все. Детское шампанское. Короче, Диана и Диляра. Когда по именно без изъяна, я такой гулял, гляжухов. Диляра и Диана. Реально в натуре. Просто как шут в камендатуре. Они решили, короче, затусить и на волну посидеть, положить. Короче, диляры и Диана, без изъяна. Крутые девчонки, как вообще богиня Яна. Именно у них пивко есть пивко, и они просто живут легко. Потому что без изъяна, скажу я, с этой вьяной диляры и Диана. Реально в Казани без изъяна на волну тусят. И Диана Идиана, Диана! Добрый вечер! Hey. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр, у меня свой канал на YouTube. А -а -а. А, короче, мы снимаем ролик. А -а -а. Чувак читает стихи. Вы Конечно, можете да. назвать три слова, три тезиса. Он вам на ходу, вам сейчас зачитать, приставил. А -а -а. Можете, короче, свои имена, либо какие-то три слова Любых. вообще. Либо. Да, вообще два-три слова. Может начать с Семен что-нибудь. Не, там... не важно. Семен да. давайте. Иннокентий. Иннокентий? Да. Синхрофазаторон, <сёк> <сёк> <сёк> очень <сёк> хорошо. Это колорито татарское слово Именли. Имен имен в Татарстане жжжжжжем на бал на славем Именли поем и синхрофазаторон воздаем. А еще прошу прощения, я забыл как вас зовут в новождение. Не называл правильно. Он не называл, он и на Кенте, он идеал. потому что он издает. стает Именно всем дает Иденле он, А вот именно в Бауна влюбляйтесь в Казани, разгуляйтесь, и тогда вы найдете себя на ну, ура, потому что пойдете в синхро со с Вот такая жизнь и дыра. Оле! Спасибо, ребят, за поддержку. Исанлик был сын. Треш мреж, шиксангель, амин шиксан, амин. Сигада слой, бигзор. Салбулгей. Ты мне напоминаешь Пушкина молодого, в тебя хочется выстрелить. Слушай, а зачем стрелять, когда надо стихи ваять?